Привет! Ты сольный певец, солист группы или автор-исполнитель? Пишешь свои песни или талантливо исполняешь всем известные хиты? Если ты хочешь выйти на новый уровень, раскрутить себя и свою музыку и стать популярным на весь мир, присылай нам свою лучшую запись и именно ты сможешь выиграть эксклюзивный контракт на создание раскруткую запись нового хита с нашей компанией New Star Music Five. Стань частью нашей творческой семьи и прославься на весь мир! New Star Music Five ищет таланты!